А, так он чутирует, бля, я... да кончите паны, да, Думаешь? Так да. суха, козел, вонючка. <соспорщик> Сделали, блядь, ПСК, бесплатно, Посмотри, ху... поиграешь. Ребята, всем привет. С вами как всегда Серго. Вот решил запилить монтажик пкс кске. Плюс э, нашел у себя старый микрофон. Решил заюзать. Поэтому пишите, что да как. Ну, в принципе, все, погнали. Типа Че? Уже нахуй. Ну типа того. Да, умри нахуй! Тут нахуй перестрелка. то не успел выйти. Там чел какой-то... Очередной. Хе-хе! Блять! Сука ёпаная АВП, тут не наизу. Ты там да, убиваю. А, типа. Я, Ай, сука, не заметил, за бочку там сидел. Школьники говорят, что-то о школе. Нормально. Нормально. Очень о, даже. О, нихуя. Он на, на, на терриске. Нашел. Нихуя. Короче, патимейкер пи*** раз. Можно вот так как бы. Баааа, залетает, ба! О, ебать, да. Еда, сюда такой. На, ебать. Бежись такой, блядь. Не на вс и плен, чист, бежишь, да. Бомб, да. Когда, блядь, Джеки Чаном. Ты на этом моменте, блядь, эпичную музычку, нахуй. Сейчас. Yeah. Сейчас по реально пи***разы я встречаю Только мне надоело с Фамосом бегать Да, на, я тебе дам Да, поздно, я уже убежал Где ты, вон ты б***ь, Он запал, б***ь Бонные пи***расы на Как они меня б***ь бесят I'm defusing the bomb 2 миллисекунды... Он на ПНК заходят. Я вижу. а а Суки! Я уже поискал. Идра! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ -а-а! ⁇ -а-а! ⁇ -а-а! ⁇ -а-а! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ -а! ⁇ Блять, съеба на перезарядка. ААА! Да сука, бля, заебал нахуй! Блять, памас ебачит! На. А поздно я уже ушел, Да ты заебал прямо за тебя, блять. Бегаю, куда ты ушел? Поздно, бля. Вот он, я бор через стенки жбаны ставить. Заебать вообще, Блять. Дина! Ой. Погоди, Серега, а -а -а. Я... Вот сука пиратный! Один бомбу стоит, второй на респе. Вот, вот его видишь, да? Красава! <З Zhongly> oh, он к тебе спиной, если что стоит. Ну будет стоять ah, а а Уже занимается? развернулся. Он ah. на бомбу во, красава! Сколько дропнуть я уже фаму скупил, не понял, не надо отстань. Я за... я уж опознан, бля. Сука, не пойду я на... Где, Вот. Заебись. Как раз твой подобрал. Сука, 6 хп, как выжить? ля ля ля ля а я пока съебу. Почему я стрелять не могу, быть нормально? Короче, на нашу респендию? Это по тебе, блядь. Блядь. это ты за тачкой? Да. Я нахуй следую. Блядь, нихуя. Дерёг, ты ещё жив? Я пока еще да. А там, блядь, нас через двери ебут. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Не забывай написать про звук. Вот. Всем удачи, всем пока.